морозник кавказский это просто чудо, потому что даже тяжелые металлы выводят из организма и восстанавливает практически, но целая страница есть в журнале САП, где морозник кавказский просто указан как все системы пропустили восстанавливает, поэтому <coughs> обязательно вот, говорите людям про морозник кавказский про травы наши, да? потому что это сам это очень ядовитые травы, но у нас где очень тонкое микрозведение именно сигнальная молекула которая именно несет информацию о, о здоровом органе. Да? Поэтому, а, особенно, кстати говоря, тем, у кого онкология подавляет рост раковых клеток, при простатитах, также в псориазах, можете добавить 25-й, а, действительно а, шлаки выходят, да, шлаки выходят от него. Поэтому очень много всего восстанавливает морозников, касты.